Друзья, всем привет! Сегодня решили для вас придумать что-то такое необычное, с другой стороны обычное. Холодный суп я спачу И почувствовать себя испанцами. Хотя можно это все приготовить в наших условиях в умеренном климате. Такой же суп и вообще ничем себя не обламывать. Как бы опять же все на наш лад. Так что приступим к нашему приготовлению. Что нам понадобится для этого? С самые спелые томаты. Лучше мясистей, болгарский перец. Тоже лучше красный, конечно. Ну, какой там простой вот этот э, э, перец, какой есть у вас там сорта. Разная зелень. У нас в данном случае петрушка, базилик разный. Ну, листья сельдерея, стебли нет сельдерея, кстати. Также чеснок мы эту пряность добавим. И орешков разных. У нас вот арахис. Можно без орешков. но с орешками будет поприятнее. Такой кремовый вкус ореховый добавится к этому блюду. то также не отдельную часть этого супа. Это как бы лед так как он должен быть холодный. Если нет льда, можете добавить водички немножко холодненькой. Как бы это не страшно. Так что берем нашу емкость для фружного блендера. орешков туда. Добавляем чуть чесночка. Кто любит больше, может и больше добавить. Болгарский перец. Тоже все нарезайте произвольно. И наш томат. Не слишком крупно, не, смел... не слишком мелко будем измельчать. все равно вот так на 4 части, на 8 частей, в зависимости от томата. Это суп популярен в черте города. На окраине вообще, конечно, это ну баш... вас пошлет куда-нибудь. С гаспачи с вашим. Разные листья добавляем. Не слишком много, не слишком мало. Небольшой пучочек. Тоже немножко и порежьте их, чтобы блендер схватился. Ну аромат пошел сразу Базилик сидик. Дает свое. Если есть кинза, добавьте кинза, кинза тоже хорошо сочетается. Также немножко соли добавьте. Можно сахара добавить. Вот и несколько кусочков. Кубиков льда. Каком у нас видео у вас есть. 5, Для меня будет 5 достаточно и погружной блендером все просто сбиваете не слишком мелко не слишком крупно тоже надо делать Из за это лучше как бы иметь блендер не ногу а такой аппарат с, с чашей намного удобнее. Также можете добавить томатный сок. Будет у вас более яркий цвет. Аккуратно все перекладываете в тару. орешками накрасим. Базилик вот и маслицем польем. Смотрите, ребята, что у нас получилось? Он не такой яркий, не такой как бы красный, ну, потому что мы не добавляли томатный сок. Можете заморочиться выжать томатный сок из этих томатов. Ну как бы есть вариации много разных господь супов. И зеленый есть, красный, фиолетовый, как бы у вас все зависит от ваших ингредиентов, какого какого он ни цвета. А так просто вот классическая тема такая кустой суп пюре. Пробуем, что у нас получилось. Просто свежие очень. Кто любит, тот поймет меня. Что-то вкусно очень. Очень вкусно. Можно сверху с цирком, пармезаном посыпать. Себе, если можете себе позволить. М -м. Реально очень вкусно. Особенно побольше базилика. Будет очень бомба. Реально оторваться невозможно. Быстрый суп, холодненький. Можете льда побольше добавить. Будет вообще освежающе. В летний, знойный период можете приготовить. Сесть за местом обычного горячего супа. Либо за место крошки или еще какого-нибудь холодного свекольника Или еще. суп отличный. Заходит хорошо. Всем приятного аппетита. С вами был Димас. вся наша банда, оператор. Подписывайтесь на канал, кому понравилось видео. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Мы всегда будем рады любым вашим отзывам. Всем добра и здоровья. Пока-пока.